Сегодня 21 июня, прошел ровно месяц с предыдущего нашего осмотра черенков дендробиума нобелю. Итак, приступим сегодня, посмотрим, что у нас изменилось. Вот этот череночек, видите, какую детку уже дал. Уже три корешочка, один даже сантиметра два, даже вот четыре корешочка. Вот такая деточка. У нас это два месяца с момента, как мы положили череночки на прорастание. Вот и вторая деточка. Вот на другом черенке. Видите, как густенько обросла корешками. Корешки еще небольшие, до сантиметра. Вот. И вот такой вид имеет деточка. Можно посмотреть ближе. Вот такой. И третий черенок. Чуть-чуть набухала в прошлый раз почечка. Вот за месяц у нас вырос. Вот так, выросла вот такая деточка. Прокрылась и даже корешки маленькие нарастила. Вот в коробочке с мхом ванномом и углем просто древесным лежат эти черенки, накрытые они пленкой полиэтиленовой пищевой на светлом месечке. Вот такой результат у нас за два месяца с момента постановки на выгонку молодых деток. Вот так. Вот и все на сегодня. До свидания. До новых встреч.